Сделали себе опаянцев. Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал на смерть Сына Своего Единородного, Чтобы всякий, кто уверует, в Него не погиб, Но имел жизнь вечную.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 День происходила беда, седоволосый старик, пролетая сквозь года, сказал мне «Никогда не говори никогда!» В детстве я видел умирающее семя, в юности заметил дерево, с которым работало время, для чего не неплодовитые ветви освещают зарево, такому дереву пора на визави и вам. Суета, сует, сказал Соломон, все суета. Работа человеческая для насыщения рта Два человека в Эдеме не понимали слова «нагота» Зачем шить опоясание смокомного листа? Желанное познание добра и зла Главная причина прихода Христа в мир и преисподние места Его святая кровь во искупление людского греха стекала с креста Всего закона Моисеева сегодня не исполнить Эра благодати снова заветнего листа Грехи поработили сегодня бедных и богатых Благое семя сеется в и виноватых Князь этой планеты дьявол Его работа вырвать Евангелие, чтоб сеть плевел Идолов из золота и серебра Преподнесенных в умы людей как невинная игра Смейным обольщением около древа зла и добра Родами из Адамова ребра Там самое главное рабство Разделило множество живых душ от Господнего царства Причина этому погоня за богатство Глаза исполнены всякой неправды, лукавства Жизнь не предлагает заповедь, благословения Смерть исполнена, непослушание, проклятие Законы слова Господнего написаны для исполнения, Его не исполнение наказание Для чего вы верите, духа, не иконам, православным обрядом Грехи, Бог не могут находиться рядом В пролитой крови Христа на веки победа над адом В пролитой крови Христа на веки победа над адом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 Всякий, кто верует, в него не погиб, но имел жизнь вечную